Всем привет! Меня зовут Михаил Непомнящий, это мой YouTube-канал «Компьютерная грамота». В этом видео я поделюсь небольшим лайфхаком о том, как можно, используя небольшую утилитку, рисовать на экране различные фигуры, предметы и прочие какие-то возможности. Эта опция может быть очень полезна для тех, кто проводит какие-либо вебинары, какие-то записывающие уроки делает для людей, ну и так далее. Программка, которую мы посмотрим, называется Zoom It. Zoom it И по сути, вот она предлагает делать много разных вещей, например, вот делать вот такой вот зум. Просто при помощи нажатия небольшого э, сочетания клавиш делать зум in и зум out, ну и много другое мы посмотрим, что. Набрав зум it в поисковике, мы находим ссылку на официальный сайт Microsoft. Как ни странно, на официальном сайте Microsoft предполагается эта утилита. Я использовал ее только на операционной системе Windows и не видел ее вариантов под другие операционные системы, здесь ничего не скажу. На официальном сайте Microsoft есть небольшое описание программки и есть, соответственно, ссылка на скачивание. Ссылка на скачивание содержит в себе архив, который нужно просто распаковать. В архиве есть некий файл с описанием и есть три варианта этой программы. Как я понимаю, версия для 32-битных операционных систем, версия для 64-битных операционных систем. Последний вариант, я не знаю, для каких случаев он предполагался, у меня он просто-напросто не запустился. По факту, вот эту программку Zoom IT64 в большинстве случаев, соответственно, если у вас 64-битная операционная система, то просто ее нужно распаковать, допустим, на рабочий стол либо куда-то, где вам будет удобно, и использовать. Ну, либо, соответственно, если она у вас не запустится, используйте первый вариант. Что она дает? Давайте по порядку. Значит, она может не приближать что-то. И, соответственно, просто вводя соответственно, мышкой по экрану, она мне будет какие-то элементы показывать более крупно, чем они есть. Соответственно, если я провожу какой-то урок и какую-то деталь хочу просто показать, соответственно, я могу так вот приблизить. Если мне нужно показать и при этом что-то еще делать, это я тоже могу сделать. Соответственно, у меня здесь будет курсор, я могу что-то делать, печатать и так далее. То есть это немножко две разные опции. Они позволяют мне вот эту опцию сделать за счет просто сочетания горячих клавиш. Горячие клавиши настраиваются. Соответственно, программка, вот, собственно говоря, вот так вот она выглядит. И у нее здесь есть 5 вкладок. Zoom, Live Zoom, Draw, Type и Break. Соответственно, эти вкладки позволяют настроить и как сами горячие клавиши, которые будут использоваться, мы будем сегодня говорить о клавишах по умолчанию, так и о каких-то еще вещах. Например, для зума мы можем настроить, насколько близко мы будем делать, собственно говоря, этот зум, приближение. По умолчанию это значение увеличение в два раза, мы можем до четырех раз сделать это увеличение тоже. Соответственно, Ctrl-1 — это значение по умолчанию, оно же приближает, оно же удаляет. Более того, здесь можно поставить чекбок, чтобы приближение, отдаление было с анимацией, либо чтобы было без него. Если нам нужна возможность, чтобы мы еще что-то делали, вводили курсором, печатали и так далее в этот момент, то нас интересует вкладка Live Zoom, и там будет по умолчанию сочетание клавиш Ctrl-4 соответственно, цифра 4 вместе с Ctrl. У меня эта программка запущена, она у меня есть в трее. Вот она висит. Я могу эти опции смотреть и как-то их тоже, соответственно, дополнительно настраивать. У меня по умолчанию висит она в трее. Я также могу поставить галочку, чтобы это приложение автоматически запускалось вместе с операционной системой. LiveZoom, тот режим, в котором я сейчас нахожусь, вот он, соответственно, Ctrl 4. И различные описания того, что мне это позволяет делать. Например, он говорит, control up и Ctrl down позволяют мне приближать или удалять. Либо, соответственно, я могу отсюда входить в разные другие режимы. Здесь есть режим рисования, режим того, что я что-то могу напечатать и некий так называемый режим таймера. Для каждого из них свои, соответственно, ключевые клавиши. Давайте начнем с таймера. Он, наверное, самый в этом плане простенький. Отзумим. Я сделаю Ctrl-3, и у меня на экране появляется таймер обратного времени. Опять же, колесиком мышки, либо стрелочками вверх и вниз, я могу настроить количество минут для таймера, которые мне нужно. У меня ничего на экране лишнего нет, у меня только таймер, обратный отсчет. Он, правда, не извинит никак. Когда он дойдет до нуля, он просто начнет отсчитывать в минус. Допустим, если мы ведем вебинар какой-то, и у нас перерыв между частями вебинара, то мы можем пользователям вот такие часики вывесить, чтобы они четко понимали, как, через какое время вебинарное время закончится. Ну, точнее, перерыв закончится, и мы можем продолжать. Всегда выйти из этого режима можно по клавише «Escape». Режим рисования. Он же будет совмещать себе режим печатания. По умолчанию это сочетание клавиш «Ctrl-2». Мой курсор превращается в кисть для рисования, я могу что-либо рисовать. При этом, используя, используя стрелочки вверх-вниз или скролл, я могу, соответственно, приближать экран, либо отдалять. Используя это дело с контроллом, я могу делать... Мой, мою кисть больше, либо меньше Соответственно, Ctrl и колесика либо Ctrl и стрелочки вверх-вниз Позволяют мне менять размер моего курсора Если я захочу нарисовать с зажатым Ctrl, я буду рисовать квадраты Либо, допустим, более тоненькие квадраты да, Допустим, какую-то область мне нужно выделить я о чем-то рассказываю, и чтобы посетителям, ну, или слушателям вебинара было понятно, о чем я рассказываю, нажимаю Ctrl, только нужно войти в режим рисования, Ctrl 2, потом с зажатым Ctrl я начинаю рисовать, и я что-то подсветил, подсветил, подсветил, очень удобно. Нужно стереть, нажимаем Escape и стираем, и в это же время выходим из -за режима рисования. Нужно вернуться в режим рисования, Ctrl 2, и мы снова готовы рисовать. Мы можем рисовать не только квадраты. С зажатой клавишей Shift мы можем рисовать прямые линии. Если Ctrl плюс Shift, мы будем рисовать стрелочки. Причем ну, стрелочки, они так получаются, что они... сначала ставится стрелка, потом мы тянем ее, откуда она должна была идти. Ctrl, Shift, кликаем, и у нас такая вот стрелочка. Если мы хотим нарисовать круг, мы должны зажать клавишу табуляции. Tab. И вот у меня появляется, соответственно, эллипс. Что еще у нас, какие возможности есть? Мы можем менять цвет. Вы уже видели, я рисовал разными двумя цветами. Клавиша R дает мне красный цвет. Клавиша B дает мне синий цвет. Клавиша Y, y дает мне желтый цвет. Клавиша P, кажется, дает мне pink, розовый. Клавиша K делает мне черный экран, как ни странно. Клавиша W делает мне белый экран. Я могу на белом кла экране что-то рисовать. И, наконец, клавиша T позволяет мне куда-то поставить курсор и начать что-то печатать. Все эти штуки есть в описании, в, соответственно, в той части, которую мы с вами видели. Опять же, по Escape мы всегда можем выйти из всех этих режимов. И в данном случае первый раз я нажал Escape, я вышел из режима Печати. Второй раз я нажал «Escape», у меня просто вот режим рисования тоже сам по себе прекратился. Давайте еще раз войдем в опции самого приложения по его иконке. И посмотрим. Вот он, режим рисования. И он здесь описывает, что если мы рисуем и не хотим выходить из режима рисования, мы можем просто нажать клавишу «E» латинскую. У нас сотрется то, что мы нарисовали, а режим рисования останется. Соответственно, дальше нам говорит, что с зажатым контролом как раз мы можем менять размер кисти, используя контрол, колесико, либо стрелочки вверх и вниз. Цвета, соответственно, red, green, blue, orange, yellow, pink нам доступны. Orange мы только с вами не посмотрели, просто черный нельзя, увы. Соответственно, рисование с зажатым шифтом, рисование с зажатым контролом, Табом или вместе Shift и Ctrl мы тоже с вами это посмотрели. И белые и черные холсты мы тоже с вами посмотрели. Также здесь пишется о том, что то, что мы с вами нарисовали, мы можем скопировать в буфер обмена, используя сочетание клавиш Ctrl-C, либо даже сохранить. Ctrl-S позволит нам сохранить то, что мы с вами можем, опять же, нарисовать. И мы можем настроить сочетание клавиш, если вдруг Ctrl-2 нас не устраивает, мы можем какое-то индивидуальное сочетание клавиш сюда тоже поместить. В разделе Type мы опять же узнаем, что при нажатии на клавишу T мы входим в возможность рисовать, если мы до этого уже были в режиме рисования. Точнее, режим рисования позволяет нам печатать по нажатию клавиши T, опять же, латиницы. Ну и Break это тот самый таймер. Здесь можно указать значение таймера по умолчанию, наиболее часто, который мы используем. Ну и есть некие advanced настройки, я туда еще не лазил. Ну видимо, можно посмотреть, где именно часики будут тикать. По умолчанию они по центру. И, возможно, какую-то картинку свою тоже можно сюда добавить, а не просто белый фон по умолчанию использовать. Но, опять же, все это по умолчанию. Здесь нету звука, но мы видим, что нам предполагается все-таки, что мы можем еще и звук некий добавить, чтобы что-то прозвенело, когда таймер отзвучит. Очень крутые возможности. Программка весит очень мало. При этом она бесплатная и даже доступна на официальном сайте Microsoft, что вдвойне удивительно. Поэтому, если вы проводите какие-то онлайн мероприятия, либо записывайте видео, уроки обучающие, как я, например, очень рекомендую. Я такую программку искал очень давно, все никак мне не попадалось, не знаю, почему на это я не попадал, но вот тут на днях мне повезло, я узнал об этой программке, теперь планирую ей достаточно активно пользоваться. На этом все, если понравилось и полезно было это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, и поделитесь со мной в комментариях, насколько полезна для вас программка, и, может быть, как-то по-особенному вы ее используете, я тоже приму на заметку, может быть, мне тоже пригодится. Напомню, что меня зовут Михаил Непомнящий, это канал Компьютерная грамота, также у меня есть канал по веб-разработке именной, Михаил Непомнящий, о нем тоже можно будет узнать в описании под этим видео. И до встречи в следующих видеоматериалах на канале Компьютерная грамота, либо на моем персональном. Всего вам доброго, до свидания.